Я этот новый Странно. Дмитрий Нагиев – блистательный и харизматичный шоумен, актер, радио и телеведущий, любимец женщин. Артиста называют главным мачо российского шоу-бизнеса. Обаяние и нарочитая брутальность покоряют представительниц слабого пола любого возраста. Дмитрий из категории тех героев, которые создали себя сами. Он сумел распорядиться всем, чем наделила природа, даже недостатки превратив в достоинства. Сегодня артист на пике популярности и востребованности. Будущий артист родился 4 апреля 1967 года. Отношения к искусству родители Нагиева не имели, отец трудился на оптико-механическом заводе, а мать работала в военной академии связи преподавательницы иностранных языков. В семье воспитывались двое детей, кроме Дмитрия, был сын Евгений Нагиев. Косвенное отношение к театру имел отец, Будучи выходцем из Азербайджана, Владимир Нагиев в ранней молодости играл на сцене одного из театров Ашхабада. Он предпринял попытку поступить в театральный вуз Москвы, которая не увенчалась успехом. Владимир отправился работать на завод, но о несбывшейся мечте помнил. В детстве отец отвел Дима в спортивную секцию, где мальчик должен был научиться мужским видам спорта, дзюдо и самбо. Но спустя полгода вечно простуженного третьеклассника выгнали со словами «заберите вашего сына», у него постоянно текут сопли. Мальчик запомнил это унижение. Спустя несколько лет он занял второе место на городском чемпионате. Среди присутствующих Дмитрий увидел тренера, который когда-то указал ему на дверь и напомнил ему о позорном исключении. Тот не стал извиняться, а поздравил с тем, что сопли больше не текут. «Текут», — возразил спортсмен, — «просто я научился подтирать их». После окончания средней школы юноша поступил в электротехнический институт на факультет автоматики и вычислительной техники. По завершении обучения отправился в армию. После демобилизации Дмитрий Нагиев решил воплотить мечту отца и поступил в театральный вуз. Конкурс на одно место составлял более 150 человек. Но целеустремленный абитуриент обошел всех и был зачислен в Ленинградский театральный институт имени Черкасова. А на последнем курсе доктор диагностировал у студента паралич лицевого нерва. Лечиться пришлось долго, через полгода подвижность лицевых мышц удалось восстановить, что для актерской профессии было крайне важным, но фирменный прищур остался навсегда. Первой роли Дмитрий Нагиев сыграл, еще будучи студентом, в театре «Время». Зрителей и педагогов игра начинающего актера в дипломном спектакле «Чайка впечатлила». В драматической роли доктора Дорна он был очень убедителен. Мастерство отметил Лев Додин. За эту работу молодого артиста признали лучшим выпускником года. Театр «Время» активно сотрудничал с немцами, которые посетили выпускной спектакль и присмотрели троих наиболее талантливых студентов. Среди них оказался Нагиев, он два года работал в Германии. После возвращения из Франкфурта в родной Петербург актеру предложили поработать на радио «Модерн». Вскоре он начал вести новую программу, которая получила название «Полный модерн». После встречи с институтским приятелем Сергеем Ростом Дмитрий начал вести совместное радиошоу «Осторожно, модерн». Вместе они писали сценарии и придумывали шутки, которые актер воплощал в жизнь в роли прапорщика Задова. Шутки Задова стали крылатыми и пошли гулять в народ. Кинематографическая биография Дмитрия Нагиева началась в 1998 году, когда он появился в драме «Чистилище» Александра Невзорова. Герой артиста, чеченский полевой командир, бывший хирург, потерявший любимую жену. В 1998 году артист снялся в популярном детективном сериале «Каменская», после чего его фильмография пополнилась еще двумя криминальными проектами «Убойная сила и крот». Зрительское внимание привлекла лента «Самый лучший день», вслед за выходом которой последовали съемки продолжения. Актер снялся не лысым, а с волосами, это было необходимо для роли провинциального сотрудника ДПС Пети Васютина. В 2012 году Дмитрий Нагиев появился в популярнейшем сериале «Кухня» в роли владельца заведения Клод Мане. В проекте артист предстал богатым и самоуверенным мужчиной с молодой супругой в исполнении Марии Горбань. Через год Дмитрий снялся в сериале «Физрук» и продолжениях проекта. Он перевоплотился в образ бывшего авторитета 90-х годов, которому пришлось устроиться работать в школу учителем. Мужчина поражает школьников своей брутальной внешностью, дорогой машиной и нестандартными педагогическими методами. На съемочной площадке физрука Дмитрий познакомился с Владимиром Сычевым. Совместная работа переросла в крепкую дружбу. Личная жизнь Дмитрия Нагиева давно объект пристального внимания средств массовой информации. Женой знаменитости на протяжении 18 лет была Алла Анатольевна Нагиева, которую публика знает под сценическим псевдонимом Алиса Шер. Сегодня она ведет авторское радиошоу на Питер-ФМ. В браке родился сын Кирилл Нагиев, который пошел стопами отца и тоже стал актером. На его счету множество работ, в том числе фильм «Бригада. Наследник». Дмитрий не склонен распространяться о личной жизни, поэтому встречается ли он с кем-нибудь, долгое время доподлинно известно не было. Если верить слухам, шоумен жил в гражданском браке со своим администратором Натальей Коваленко. Говорят и о романе Нагиева с Ириной Темичевой. Не исключается, что он был официально женат на актрисе, которая стала матерью его ребенка. Сам Дмитрий не дает никаких комментариев и, по мнению друзей, жениться не собирается. В конце 2016 года разразился скандал, хакеры слили в сети интимную переписку «Звезды дома 2» Ольги Бузовой с человеком, который значится как Дмитрий Нагиев. Примечательно, что это довольно интимное общение, судя по датам, велось в то время, когда Бузова еще была замужем за Дмитрием Тарасовым. В июле 2020 года стали известны новые подробности личной жизни Дмитрия. В одном из интервью актер признался, что у него есть возлюбленная. Правда, имени ее раскрывать не стал. По словам Нагиева, избранница является для него лучшим другом. Позже в СМИ появилась информация, что тайная возлюбленная Дмитрия, Анна Спектр. Сейчас женщина проживает в Москве в элитном поселке Княжье озеро на Новорижском шоссе. У нее есть восьмилетняя дочь Мира. Также Нагиев в интервью Юрию Дудю рассказал, что в юности у него был роман с Ларисой Гузеевой. На момент знакомства актер учился на втором курсе театрального института, тогда как Лариса была звездой первой величины. На экраны как раз вышел фильм с ней в главной роли «Жестокий романс». Отношения продлились недолго, но, по словам Нагиева, были яркими, словно вспышка.